Здравия, друзья! С вами на связи Залевский Денис, представитель правед Сибири в Иркутской области. Поздравляю всех с праздниками. Многие празднуют до да, начало нового календарного года, другие праздники различные. вот. И также многие в эти праздники, в данное время освободившиеся, у них, так как не надо ходить на работу, да, длительные выходные используют для различного рода самосовершенствования, да, самообучения. И в любом случае у всех в это время приподнятое настроение, ожидание каких-то подарков, чего-то каких-то чудес, да и в общем какого-то волшебства ну и правед сибирь тоже не осталось за кадром и предоставляет значит акции наши которые называются жара в правед сибирь и акции на январь месяц то есть полный пакет документов Вообще, который общей стоимостью идет 38 тысяч, в январе можно взять с хорошей скидкой. С 1 до 7 января его можно было купить за 21 тысячу рублей. Но сегодня у нас уже истекает этот срок. Значит, с 8 января до 14 января это будет стоить 24 тысячи рублей полный пакет. И с 15 января до 31 будет 27 тысяч, соответственно. Поэтому ну, обращаю ваше внимание на эту информацию, чтобы вы могли воспользоваться, рассказать об этом друзьям, близким и тем, кому это интересно. И также для тех, кто покупал в рассрочку документы, еще до конца рассрочку не погасил, то есть не рассчитался до конца, для них с 1 января по 31 января а, также есть условия, которые они а, доплачивают до 27 тысяч рублей. С оставшуюся да, у них сумму, а, которая не оплачена еще, до 27 тысяч оплачивают и получают а, свежие редакции документов а, в полный пакет. А, что это за свежие редакции? Не так давно у нас проходили серии вебинаров, четырехдневная серия вебинаров, где мы рассказывали, как вести переписку с банками, как значит, разбирать по полочкам банковские документы, которые они предоставляют в суд, которые можно получить в, банк, в банке при обращении. И Эдуард Росич, наш замечательный правовед, презентовал новый документ, правую бомбу для судей. Также можете посмотреть данные видео, я прикреплю по ссылочкам будут доступны в описании к этому видео. Вот. И значит, что у нас получается для тех, кто брал документы в рассрочку, например, стоимостью 38 тысяч, да, либо 30 тысяч, для них тоже есть плюшки. То есть они могут до 27 тысяч доплатить и рассчитаться полностью. Ну и так, друзья, за это время, то есть до праздников, мы активно вообще вели работу по всем направлениям. И нами уже в этом году запущено много различных направлений, таких как автоматизация, роботизация, интеграция в Правовед Сибирь. Сейчас идет процесс значит, выполнения наших планов по автоматизированному заполнению документов. То есть все находится в разработках, в процессе. И однозначно за 2018 год у нас кардинально очень многое все поменяется. Ну, соответственно, в лучшую сторону. Мы не стоим на месте, мы развиваемся. Поэтому кто хочет самоопределиться в правовой области, да, узнать, что такое кредит, есть ли он вообще, то есть узнать многие области права, добро пожаловать к нам, можете смотреть обучающие вебинары, семинары, применять все это дело самостоятельно, можете приобретать документы, если вас душат кредиты, да, трудно вам платить, либо вообще не можете платить, вас там достают суды, коллекторы, банки и так далее, вся вот это, значит, братья, то, пожалуйста, обращайтесь и набирайте знаний в этой области. Поэтому для вас, вообще для всех нас, мы делаем все вот эти вот новшества, вводим, автоматизирование, автоматизацию, да, роботизацию, которая значительно уменьшает а, время подготовки документов, а, время, а, которое обычно человек тратит да, на, на различные процессы. Его можно значительно сократить, чтобы этого времени можно было побольше провести с семьей, там, с любимыми, а, с детьми а, погулять. А, ну, что-то более полезное его потратить итак друзья благодарю всех за внимание не буду долго отнимать много вашего времени в основную информацию я до вас донес более подробно можете узнать обо всем просмотрев видеоролики которые будут в описании к этому прикреплены либо обратившись по контактам которые также будут в описании к этому видео Итак, благодарю всех за внимание еще раз и до новых встреч.